Всем привет! Меня зовут Оля, и я очень люблю заваривать кофе различными способами. Сегодня мне поможет Яна, кофе-тренер из JS Barista Training Center. Привет! И сегодня мы сделаем что-то необычное. Рассказывай! Мы сегодня сделаем Харио В 60 Ого, да. это что еще да, такое? Да, да, такое крутое название. Или попросту пуровер. Назван он пуровером, потому что пуровер это типа мы льем сверху. Ага. Да, почему Харио В60? Потому что свои корни он берет аж с 1908 года. Произведен он был в Японии фирмой Харио В60, потому что вот эта вороночка, она имеет градус 60. Особенностью являются а, вот такие желобки. Угу. Вороночки. Да. да, воронки. Они неспроста здесь, потому что когда э, фильтр смачивается и прилипает к этой воронке, там остаются такие желобки с воздухом. И когда кофе приготавливается, он типа больше э, окисляется. Ага, У -у -у. очень интересно. Да. Ну что ж, теперь давай готовить. Мы устанавливаем на весы, потому что нам надо учитывать э, не только массу, но и время. Ага. Это весы с секундомером. О, вот, позволит, да. Сначала мы замачиваем фильтр. Так. Это делается небольшим количеством воды, чтобы он прилип. Ага. Больше того, мы сразу э, прогреваем чайник. Это очень удобно. Угу. И фильтр, наверное, лишаем его своего бумажного привкуса. Да, да, да. Сейчас немного прольется. На три порции мы берем 360 миллилитров воды угу. и 25 грамм кофе, помолотый на тонкий, по Засыпаем кофе, угу. разравниваем его, чтобы было удобнее наливать. И теперь мы немножко усовершенствуем наш способ. Да, мы подготовились. Да, да, собственно, придадим ему такую тонкую зюминку лета. Класс, да. давай. В наш чайник уже подготовленный Иди. мы засыпем лед и у нас есть свежий апельсин, да, и сироп. Отлично. А сколько льда сыпать? Весь? Да, сыпь весь. Замечательно. У нас есть 20 миллилитров ананасового сиропа. Угу. Выливаем. Угу. И 4 дольки свежего апельсина. Ну что ж, давай их туда положим аккуратненько. О, 3. И последний запрыгивай. 4. Угу. Готово. Да, почему мы сразу положили все ингредиенты вовнутрь Потому что когда будет проливаться кофе Он будет лить сразу на эти фруктики сиропчик и сиропчики лед И сразу уже разбавляться Класс Смотри, теперь мы затариваем угу. Взвешиваем все получается да, полностью все взвешено И теперь начинаем лить Как включать синкандомер? ты помнишь, сюда Да, на кнопочку нажать да, Замечательно, сначала делаем предзаваривание и... Пошли Поехали Сначала мы заливаем немного воды, примерно 100 миллилитров, и ждем 30 секунд, пока пройдет вот такой предзаваривание. Кофе должен смочиться, но сильно не переливать. Да, он должен насытиться, вот полностью впитать в себя воду. И очень красиво по желобкам стекает. Все-таки, к сожалению, обычная воронка нам не подойдет. Да, не подойдет, к сожалению, в ней нету таких красивых желобков. И тонкой-тонкой струйкой. Мы заливаем остаток воды по кругу Да, по кругу так сказать угу. усиливаем его заваривание то есть мы разгоняем кофе внутри. очень интересно угу, да и должны ждать 3 и сколько получается мы воды заливаем мы заливаем 360 миллилитров угу. и должно пролиться за это время очень красивый способ, льется тонкой-тонкой струйкой. Ну что, вот прошло наше время. Теперь мы будем насыщать наш напиток воздухом. Так. То есть у нас есть специальная крышечка. Мы закрываем наш сервировочный чайник и раскручиваем его. Покрутили, покрутили. Тем самым, может быть, даже вот все ингредиенты у нас и перемешаются. И начинаем заливать. За счет льда э, напиток немножко остынет, mm -hmm. за счет цитрусов и сока мы придадим ему интересный вкус и сладость. Класс, давай пробовать. Mm -hmm. Апельсином пахнет очень хорошо. Mm -hmm. Класс, действительно получился апельсиновый кофе. Чуть-чуть ананасных ноток. Яна, большое спасибо за то, что открыла нам такой рецепт. Да пожалуйста! Ребята, вы также расскажите, пробовали ли вы сделать кофе с фруктами и что у вас получилось?